Кулик свое болото хвалит, Михаил Маянков. Так а же и все языки с русского пошли. Все в ленинградских шарашках писали. Ну, в принципе, я согласен абсолютно. Питер это столица земли. Не Москва, которую там хвалит этот самый. В земли. Потому что столица. Вот Я ну, Киев видел. вот Это ну... Такое захолустье, такой этот провинциальный городишко. Относительно старый, конечно. Но Питер это ж, ну, это ж конфетка. Вот А что такое Москва? Ну, двухэтажные эти самые домики старые. Это старая Москва. да? Вот Шарашка. Даже сталинского ампира и то мизер. Ну, Донецкий и то больше этого сталинского ампира. Так, фотографиям переходим. Того, и архитектура этажа того и языки все одни и те все в одном месте находится здесь и сейчас просто разные частоты движения вот все а эти триумфальные арки позволяют перемещаться через эти частоты вот и все такие пироги. Да, благодарим, благодарим. Сегодня мы ролик смотрели э, про дебилов, которые там ныряли под этой аркой. Ну, мы решили его не показывать. Тоже какая-то Италия, Испания. Огромная такая арка, которую ну, она как мост. Там, обезьяны не могли построить. Применяется такая. Как бы не было зимы в городах и селах, охуенно было бы в городах и селах. Вот видите, как она просачивается уже через какие-то мемчики, через шутеечки, всяких твиттерах. Все оно, ну, улавливает народонаселение, я вот эти все. Я дополню, вот насчет вот этих шуток и вот этих здравых образов, потому что мы же тоже писали в этом нашем образе здравого мира, развлекая чай. То самое. Да, да, да, да. Вот. я в этом уверен практически, что как раз это именно мы, наше вот сообщество, мы вот эта наша группа, наша вот эта команда, вот. и в грядущее, и в прошлое, вот. mm -hmm. перевернули буквально этот мир и поставили его на ноги. Он сейчас пока шатается еще, но уже, э уже процесс пошел. Возьми меня в Вагнер, я искуплю свою вину, я не тот прихожен. Ой, блин, не могу обойти, так сказать, новости современные. И оба это, блин, это просто нечто. Мне не совсем нравится концепция, что мысли растут от усилий. Почему они не выбрали расти от вкусной еды, типа такие? Ого, нихрена себе, это жареная картошка с грибами 2 часа ночи, лови пресс на три дня. Тогда в рестораны были спортивными объектами. Блин, ну... Понимаете, вот на самом деле, на самом деле, это ж как должно быть? Оно-то усваивается, только надо правильно это все направить. Переделялось, чтобы оно не в жир, <свеч> в жировые эти отложить, а в Не было пищи, которая вредна, что где-то она не усваивается должным образом, не утилизируется, не выводится. Все должно быть здравое. Это синтезатор надо... большой на ножках. В то, что попало, перерабатывается в то, что нужно, ну, в те, условно говоря, молекулы там или эти самые ткани, которые и нарастает, мясо там, где надо тебе, ну, ткани мыш, мышечная кожа и прочее, волосы, Но. что там. А почему это происходит? <къем> а потому что искажения пошли в мире, потому что то, что мы должны в себя воплоти, э, принять, мы должны это усвоить, понять и направить это на строительство, на материализацию каких-то этих объектов. А это все порушено, понимаете? Мы должны что-то строить, великое что-то созидать, Они а получаются. Организм пытается все это делать, и получается жировые отложения и прочая эта мототень, понимаете? Всего-то на всего. Навсего. Надо искажения эти убрать, чтобы мы правильно все это дело материализовали. Помните же, как говорят про кишечник? Объявление. Гадаю, на кофейной гуще, папиросных окурках и тому подобной ерунде. Дуракам скидка. Ой, блин, Видите, с ятями все это делают, еще до семнадцатого года. Причем еще юморили так над этим. типа. И что вы думаете не было этих самых? <звук> Обращались, а тол, тол, Толпами, вон они сейчас а. понарожали этих самых же детишек, которые э, у тарологов сейчас обучаются. Татьяна Яшкова. У Фина очень много таких с ну, по поводу языка смешного. Сына э, с другом выгнали соняния по финскому языку за то, что смеялись над такими совпадениями. На том изучение официальное закончилось. Благодарю. Все вокруг, понимаете, все, что это на окраине, да, и за этой украиной, все это, вот эти отголоски, отголоски, как, как бы это сказать, да? Ну, знаете, вот это, поговорка такая есть. За, застав дурака Ты Богу поехал? молиться, он лоб тебя разобьет. Да, да, Миша. поехал, что ли? Как? И да, нет, такие, нет, такие нет. эти самые, да, да, правильно, благодарим, Миша. Так, такие отголоски, четверть волновой, злихи, прочее, прочее, прочее. И потому что идет большое искажение. У нас появилось искажение, а там вообще, понимаете, получается, что была половина правды и знаний дальше идет этот самый волна правда и истины и знаний уменьшается уменьшается а, а, уже, а получается больше, вот да? такой вот вал вот этого дерьмища в итоге по идее вот видите вот что происходит запад идет так сказать войной на нас Пойми, твой воображаемый друг не существует в воскресенье. Как там это? Воскресное место или этот самый, да? Воскресное, вот, Понимаете, школа. вот все. И вот, э, почти весь мир заставили верить воображаемого. Кто в Иисуса, кто в Будду, друг, кто там. воображаемый друг целых народов, да? Ну, представляете? Вот. Причем некоторых даже там распяли воображаемого друга, да, да, ладно, поехали, который давай. взял все на себя. Это, это пипец, блин. Вот. Буддийский монах, познавший нирвану, узнал, что она распалась. Ты ждешь, судя, четвертый год. Не хватает еще фото в цвете. эти плачет. А, Где есть спрятываться юдин и партизан? Нихуя вам не скажу, еста поебанная. Биша, твои миша, твои животные тоже так ругаются, не отдают пароли и связи с конспиративных квартир. Ой, блин, а смешно, ты Аркадьич нашел. Щеня бьет тревогу температура, океана побила новый рекорд блин. А вы знаете, какие там рекорды? Да, рекорды это якобы, да, якобы, чтобы же их за вымя не взяли или так сказать за яйца не ухватили за их брони. Они говорят там да на долей там градуса повысилась в течение там нескольких лет или десятков лет. Ну легко же можно врать, понимаете? Потому что, ну как, сезонное колебание? Вот, поэтому трудно ухватить их, так сказать, привлечь к ответственности, да. Ну, вот, модно стало, да, но это подтверждает то, что мы говорим. Все, полете круголетим и ни шагу назад. Такого еще не было, ветер дует из Африки. Россиянам предрыли аномальное потепление в январе. Вот эти какие. Пугают кота сосиской, блин, да? Вот, понимаете, вот разница какая. Вот, северяне, для них ад. Это ледяная такая пустыня. А вот эти, которые выходцы с оттуда... Которые в гидромедцентрах сидят, с ну всякими всякие, шнабоками. Знаете эти самые, да? А каких они этих самых, происхождения какого. Вот. А для них это все это дело, да. Аномально это жара. Ну, понятное дело, когда у них там в марте уже плюс 40, ну, ясен пень. <связать> У них же как, что это, ой, блин, аномальная жара, это значит 50 или даже 60, блин, то яйца сварятся. Действительно Понимаете? страшно. Вот такие пироги. А то, что сделать все по-нормальному везде, не, ну, а, а как же эти... Бибарики зарабатывать или шокелярики? Это прекрасно просто. Ужас. А? Ну, вот, судя да. по коробке, что-то с Латинской Америки, вот видите, ну, там писали, что за прогул или за эти самые э, часы ненаработанные, вот так вот приковывают. К этому. Ну, как это ни, ничем не может об, объясняться, и ничем это не может быть нормально, Вот так вот. А пописать, а покакать это идти нельзя? Ну, наверное, Вы понимаете, бред роботы, какой Какой бред? Вот что этот самый и она что ее сюда прям в кандалах приволокли за эту стойку все и здесь вот в этом в концлагере продавцом работает. пришла прицепили добровольно в конце этой отцепили ну вот ну это же этот самый из двух актов вот видите интересная банка что же там в этой банке котей а там космонавт апа обанды все и на орбиту вышел я лупалки. Класс. Поэтому, опять же, не суйте, куда не этот самый. Серьезно, А внизу решетка, это туалет. Ну, тоже это, подумал ну, Это сначала. пипец просто, пипец просто. Я смотрю на эти вещи. Приветушки, это... ребятушки, пропис мы уже наставляли ААА. -А -А. Вени, ёж. Приветствуем, благодарим, привеликие поклоны, благодарность. привелики поклон. Благодарим, юмором, ну, благодарим, вот. и и за и юмор благодарим тоже. Ну вот юморы, так сказать, и сатиру, да? Михаил Маринков, камера, кошачьи глаз я бы сказал, глазуи. Глазуи, да. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Ну, После гражданской войны, 1800 какие-то года, ну неважно, индейских племен, поняли, вот эти, которые краснокожие, которые, о и все такое прочее. Видите, какая у него интересная шапочка, такая, на кого-то похожа, на, на какую-то народность, когда в 1965 м на кого-то жгли. Вот это вот, очень, она похожа на вьетнамскую, у нее даже название какое-то есть, я, я не помню. Вот это вьетнамская с соломой шапка Ну это, блин, же издевательство просто. А? Они, блин, даже не могут что-то новое придумать. И эти будут в этих самых ходить. Вот этих вот острых эх, шапочках. блин. Вот, ну и опять же, видите, вот так вот, тоже немножко извращенные. Сука Миши и Дуба Миши. Угу. Вот, вот такие пироги. Вот были эти самые да, племена, да? Вот как в этой, в Африке заставили воевать друг друга, как они там, Лесота и Басота. Или еще какие-то два племени уже под запамя. Англобушская это все равно же, типа белая ждм. Вот, пожалуйста. Фотка страшненькая. что это какие-то инопланетяне прилетели. И здесь, вот, блин, да нет. Там, наверное, рептилоид Кет катель сидит. Они дядя Вася, или там Джон какой-нибудь это хер его знает. Видите, слоями. Вот терраса, ну вот это основное, типа вот поля нормальные. Раз терраса, вот это, по-моему, вторая, вот третья, может быть, вот это четвертая. Это пипец. Это не лонгальеры а -а -а. тоже, понимаете? Нет, там обыкновенный, за сучара, обыкновенный. Ну, надо же детей кормить мне, да? И не суть mm -hmm. важно, кто он там, американец, русский там, китаяндец какой-то. С пролез. про лес. Сучара. Как, про Задорного, который рассказывал леса на кране работает лес лес грузит остановите вырубку и вывоз леса из Сибири наш современник художник поляк Марик Ружик прекрасная я работа смотрю, как, как это можно этот самый Ивайзовский отдыхает какие вот, цвета, отдыхает. цвета поразительно вот я конечно видел в натуре эти самые до да, творения Войзовского вот, неописуемое конечно но это Живьем бы увидеть неописуемо, да? Вот, пожалуйста, есть мастера изобразительных искусств, да. настоящие. Рождаешься, не знаешь, что делать. Рождаешь других людей, которые не знают, что делать. Учишь их, как надо жить. <соц> <соц> Еще <соц> и ругаешь за то, что они неправильно как-то там ведут себя. <соц> Люди только ноют, что хотят купить квартиру, но не могут. Да вы телевизор включите, там же все четко показано. Скачиваешь приложение. Выбираешь квартиру, нажимаешь на нее, в стене открывается портал, берете за руку свою семью и пиздуете сквозь портал в новую квартиру. Ну, извините за освежение этого самого, так сказать, на свой манер. Но вот такие вот пироги. Вот, вот с мехуечками. По понимаете, на самом деле, вот в генной где-то памяти оно там пооставалось даже тем, которые. Кто за то, чтобы снять председателя? Ой, блин. Вот. А то, блин, это самое. Нельзя а, поснимать кого-то, ага. да? Ну, вот оно. А будет проблема. Ну, не, ладно, дальше. Ну, вот эти какой капустовик. Ну нету с ней, а что ж делать. Вот, класс. Вот так, вот, все. И постепенно это все забудется, как страшный сон. Вы когда-нибудь встречали людей, которые превращают все в соревнования? Я встречал их больше. Вот, я решил вытащить это давно, давно мы находили. Вот у нас точно такой телефон э, есть даже сейчас, да, и в принципе он работает. Но у нас, правда, уже телефонной линии э, нету, мы же как интернет на оптику переключили, отказались уже этот, и мобильная связь вот. Так вы понимаете, что поразительно? Вот обратите внимание, вот здесь вот этот самый, если вам видно, да? Надеюсь, а, что видно. А, это же еще и наш номер, да? Да, дело в том, что это не мы фотографировали, это я нашел в этом самом в интернете. Понимаете, вот мир вертится действительно вокруг нас, но, но здесь у нас номер такой был: пять двадцать сорок Снежнянский номер у нас был телефонной связи. Mm. Понимаете, вот как этот самый. Ну такие вот пироги. Хотите верьте, хотите нет, ну но... я уже и забыл, да, старая лодка. Right. Да где-то в этом самом, где-то в кухне может когда-то этот самый... Да, где-то аж лежит замотанный. Когда-нибудь может вспомним. На остях сказали у вас плюс 26, это правда, где-то 20-22. Ветер только не очень приятный. Ветер ему, блядь, неприятный. Так как бы сегодня. Плюс 17, мороз. Холодно. У нас в Испании принято стенки очень холодные такие, очень тонкие, да. вот, Ни хрена тепло не держит. Холодно, да, зима, плюс 17.